Всем привет! Меня зовут Карни, и я хотела бы вам всем сказать, что завтра выходит мое новое видео. Let's play! Первым выйдет видео на игру Minecraft, вторым на игру Doomstream. Ждите, дорогие друзья, скоро все будет. И да, я извиняюсь за задержку, но я не могла снимать некоторое время, простите меня.